Валентина Есенов, скажите, кого мы идем, кому вернее вручать письмо? Мы сегодня направляемся в Александру Невскую Лауру поблагодарить нашу активную участницу Марченкову Валентину Васильевну, которая очень много помогала мне в сборе и отправке гуманитарной помощи Донбассу, так как Донбас это ее родина, Донецкая, она родилась в Донецке и очень переживает за свою родину, за все те события, которые происходят там, поэтому она еще не знает, что мы идем, что мы несем благодарственное письмо от, из, от мэра из города Новоазовска, благодарственное письмо нам, всем участникам, некоторым участникам, которые вот принимают очень активное участие в... В сборе и отправке гуманитарки на Донбасс Так, ну здорово, все, идем вручать тогда Так, ну Да, начинаем Дорогая Валентина Васильевна Ой-ой-ой -ой. да. Донецкая Народная Республика Администрация Новоазовского района Во главе с Олегом маргунов Маргун, глава администрации города Новоазовска Благодарит вас за оказанную помощь жителям при фронтовых населенных пунктах и временно перемещенным лицам в виде гуманитарной помощи. Надеемся и на дальнейшее сотрудничество. Да, да, Поэтому вот... Поздравляем вас.